Всем привет ребята! С вами я... 3D. И... Сегодня мы будем... В новый 9D В обычный режим поиграем Вот что О, вот это мой аккаунт Вот что Сейчас В настройках Позалезаем что О В настройках Ой... Что-то у меня... Ах, да, что там? У меня вылетело... Вот что Бау. я бы сказал что еще как сегодня пройдем на такой уровень я хочу легкий ух ты что это музыка мне нравится какая-то блин ой нет Новинки появились Новинки какие-то Блин Специально Ой, что это? Ну, кажется, по мне. Нет. I am, I me, Ой, <gasps> я нашел самый сложный демон. Что это? <класс> <класс> Блин. Как это? Даже на практике не смогу пройти. Нет. Что случилось? Как это? У меня получилось. Все, я готов. Блин, это зима какая-то, какой-то снег. Что ж, что это? Ой. А, надо настроиться. Ой. ой что это случайно это блин блин а как ой блин а что это это какой-то что это а? что это Фу, это какой-то что это Как это? видели, ребят? Это, кажется, случайно произошло. Обычный, например, новый. В Новый. Какой-то, я, Обновился через... минуту О. Начинается шар у нас О Ух ты <мц> <мц does quiet Aunque>. Что это? Нет Дальше сложное пошу. Сложная часть пошла дальше. Давайте пройдем. Ой, нет. это кажется... Жесть какая-то. Ну, давай пройдем такой сложный уровень. А там есть настройки? О нет. Что там? Если я уберу, что это произойдет? Что произойдет? ку ку ку Краблик пошел Блин, это случайно вышло? Ну пройдем какой-то демон какой-то Я в прошлый раз проиграл в Бэтсу. надо настроиться и убрать рекламу. Кажется... О, я, кажется, поторопился. О. Ну, давайте, придём. Надо не проиграть О! Что случилось? Шедер какой-то подействовал Ой. Ну как это? Черный, да? Так Ну вот сейчас все черные, белые. Когда я прохожу, я черный, белый. меня как? Ой, что это? О, ошибка. О, да. Я бы сказал, что сука. А посмотрим еще там. Там что-то. О, я это знаю. Кажется, снеговик, зима, как будто. Но это всего лишь. Ой, нет. Нет, это был увеличение. Да еще раз. Подведи. Пожалуйста. Я хочу выиграть. Это же нормал демон. Нет. Нет. Я как успел. давай Ну как все... Я хочу сыграть надо торопиться ой, свинкоптер а, свинкоптер я не заметил. О, какой-то еще и последний. И на последний уровень у нас такой. Что это? Ой, нет. Это случайно произошло. Ну ладно, я прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать мои другие видео. Всем спасибо, всем пока.